по банкротству. С чего начать? Самое простое, друзья, начать с того, чтобы купить очень дешевую, очень простую вещь для того, чтобы пройти весь путь, от начала до конца. То есть, что нам дает дешевая простая вещь? Первое, мы не думаем о рисках. Насколько выгодно ее купить, насколько выгодно ее продать. У нас нет такой цели. Мы не думаем над проверкой, то есть проверить ее ликвидность и прочее. Мы просто купили, продали, но что это нам дает? Чтобы ее купить, ее нужно найти, посмотреть бумаги, которые есть для нее, отчеты или описание. Следующее, нам нужно подготовить заявку, нам нужен ключ для участия в торгах, нам нужно прийти на торги, то есть нам по сути нужно пройти весь путь от начала до конца. Когда вы купите какую-то простую вещь, вы по сути станете практиком на аукционах сразу. И все, что вы смотрели, не сравнится с тем ощущением, когда вы пройдете весь путь. Второй момент. Когда вы прошли весь путь, второй шаг, я бы начал покупать то, в чем вы разбираетесь. Наглядный пример. Вам нужна квартира, но вы разбираетесь в спецтехнике. Покупайте спецтехнику, а не квартиру. Так вы будете больше застрахованы от рисков за счет своего профессионализма в данной области. То есть покупаем то, в чем мы профессионалы. Ну и следующий момент. Самое главное не только изучать, но и делать. Опять же, вы можете найти себе помощника, кто вас будет подталкивать, как бы наставлять на этот путь, поможет пройти весь этот путь быстрее. Или вы сами это будете сами себя наставлять, подталкивать. Самое главное начать. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее у вас все получится. А скажу вам так, самую простую сделку, при наличии, что вы уже приобрели ключ, можно сделать в течение одной недели или еще быстрее. Поэтому, друзья... Начинайте, не останавливайтесь. Если нужны советы, пишите в комментариях, всегда вам подскажу. Подписывайтесь на наш канал и переходите к следующему видео. А также ставьте лайки.